Двое азербайджанцев, рискуя жизнью, спасли семью из горящего авто в Украине Умут и Сабир Шириновы, которые проживают в городе Николаеве, из горящего автомобиля спасли маленького ребенка, женщину и мужчину Братья Умут и Сабир Шириновы возвращались с работы из отеля «Кафе Ингул», который находится за чертой города Николаева Увидев перевернутый прицеп от фуры, они остановили машину Мужчины подошли к водителю грузового автомобиля и заметили, что в 50 метрах от них на обочине горит перевернутый автомобиль, а в салоне плачет ребенок. Когда старший брат Умут спрашивал у водителя грузовика, почему вы стоите, надо же оказать помощь, вытащить из горящей машины ребенка и остальных пассажиров, тот ответил, что уже поздно и он не намерен рисковать жизнью. Братья Шириновы не растерялись. Они понимали, что цена каждая секунда. Вискуя своей жизнью, они бросились вытаскивать из горящего джипа ребенка. Мужчины разбили боковые стекла в машине, но это не дало результата. Сабир предложил сломать багажник и через него зайти в автомобиль. Когда братья сломали багажник, им удалось вытащить плачущего ребенка и вслед за ним женщину. В машине между передними сиденьями оставался мужчина. Его практически невозможно было вытащить. В это время к газовому баллону очень быстро приближался огонь. Вокруг кричали «бегите!». Сейчас будет взрыв. Братья Шириновы, невзирая на очевидную опасность, бросились через багажник, сломали сиденье и вытащили мужчину, который находился без сознания и застрял между сиденьями. Буквально через несколько минут взорвался газовый баллон в машине. После спасения семьи, приехали сотрудники спасательной службы, скорая помощь и журналисты. Братья Ширинова не оставили семью и поехали вслед за скорой в больницу. Они оказали материальную помощь спасении ребенка и по сей день они оказывают помощь пострадавшей семье. У братьев Шириновых тоже есть семьи и у каждого двое детей. Они члены Конгресса азербайджанцев Украины в Николаевской области. Спасибо вам, ребята, за совершенный подвиг, за мужество и героизм ради спасения человеческих жизней.